Здравствуйте, дорогие мои подписчики и просто те, кто смотрит, в гости зашел. Сегодня я открываю новую рубрику под названием. Под названием Мистика советует. Я подумала, что какие-то силы еще должны помогать нам с вами получать информацию. Итак, начнем. Сегодня у нас будет помощь. Помощь со стороны животного мира. Итак, давай. Выбирай. Вот это хорошо. Хорошо. И еще. Выбирай, выбирай, выбирай. Давай, выбирай. Давай. Ну, дорогая ну, выбирай. Выбирай. Ну, выбирай давай нам. Ну, ну выбирай. Хорошо. Так, выбрано. Так, одна часть карт выбрана. И теперь... Давай. Так, давай. Нет, вот давай. Ну. Какой то выбираешь? Вот эту все-таки, да? Ну, хорошо. Эту. Сегодня у нас мистика в таком игривом настроении. Да? Но ну давай, а это или это? Давай. Выбирай, где же мы будем брать? Какую вот эту? Ну хорошо все. Ну хорошо. Ну итак, начинаем прогноз по подсказке наших, так сказать, еще друзей природы. Я даже думаю, тут ситуация такая, что это видео дает подсказки на ближайшие 2-3 недели. Ну, вот примерно так. так у нас будет подсказка. Конечно, у нас идет подсказка от мистики. Итак, что мы получаем вообще? Итак, тема дома. Ну, скорее всего, в доме согласие. Ближайше скажем так. Полторы недели, полторы недели. Вот так. Первые полторы недели я вижу согласие в доме. Потому что карта кольца, карта Аиста это когда и с детьми хорошо, и когда у нас дети понимают и неплохое взаимодействие. Но, единственное, ну, вот в конце этой третьей недели, возможно, что-то пойдет не так, возможно, не так как вам хотелось согласно вашему авторитету согласно вот чему-то такому вот я, под названием я главенствую я важный я главный то есть вот тут я не говорю что это общая потеря иммунитета авторитета иммунитета от каких-то наездов и претензий но вот там снижается теперь идем дальше дальше у нас деловая история ну, скажу так, что если сравнить полторы недели и полторы недели, первые полторы недели, они такие примерочные. Возможно, не получится с той скоростью идти в карьер, подъем в карьере, как вам хотелось бы. У вас будет ощущение половинчатости, ощущение, когда вас не видят, когда э, начальство то ли занято, то ли они уехали в отпуск все, и кто-то не видит то, как вы способны, как вы возможности, ваши возможности, не видят ваши старания. А вот последующие полторы недели там тема идет статусная. Ну, конечно, там затесалась карта каких-то, ну, в принципе, она деловая, когда быстро все происходит. Может быть, кто-то из вас поедет в, в командировку, допустим. Ну, скажем так, если сравнить, то есть, смотрите, как тут больше дом первые полторы недели. Вторые полторы недели больше, обрати внимание, мистическая подсказка вам от мистики, вот там грызайся в работу, там тебя заметят, увидят и похвалят. Путь к цели. Скажем так, через неделю вы сделаете какой-то рывок, вы попытаетесь начать делать какой-то рывок, Возможно, на этом пути вам понадобится помощник или пом понадобится написать письмо, понадобится кому-то сообщить о своих возможностях. Это знаете, как CV или что-то такое. Но путь к цели непростой. Только через три недели у вас произойдет ситуация, когда она такая судьбоносная, которая говорит «ты на своем месте, ты все правильно делаешь» вот тут c, c, c, ты уже идешь реально по пути к цели. Это вообще как почти что пришла, пришел к цели, потому что это такая и цифра 3, это и мистика, и когда нам, в прямом смысле слова, и когда подсказывают, ну, дают под, ну, ведут нас уже неведомые какие-то силы судьбоносные кармические, то есть э, все через три недели что-то произойдет важное у вас вот такое. Теперь, есть ли перемены? Ну, перемены произойдут. Стабильность в центре. Вот стабильность. Стабильность в центре. А, перемены. Хочу сказать, что через две недели не вступите в какой-то конфликт из-за того, ну, ну допустим, кому-то больше отдают предпочтение, чем вам. Вот не попадите вот в такой момент перемены все равно у вас происходят не надо нервничать даже если вам кажется что они медленно происходят они происходят В ближайшие полторы недели перемены возможны у тех кому это надо связанные с недвижимостью с землей а вообще через три недели к вашим переменам может прибавиться карта глаза это когда это когда, это такая карта, которая говорит, когда кто-то завидует. То есть в вашем случае как будто вот кто-то боится, что вы на ноги встанете, что вы, вы, вы у вас резкий подъем, что вы вдруг там новую машину вдруг купите, кого-то переплюнете. Кто-то есть, кто? Ну, мне сложно тут сказать. Это тот, кто связан с роднёй или с работой. Ну, скорее всего, это больше связано с работой. Может кто-то из соседей. То есть через три недели не надо ходить и где-то хвастать, что у вас все так потихоньку налаживается, улучшается, увеличивается. То есть вот через три недели держим рот на замке. Вот я бы так сказала. Что или кто может защитить? Есть ли тут вариант какой-то? Первые полторы недели, ну вот первая неделя нет, потом в центре немножко друг, знакомый могут защитить, а вообще надейся на себя в принципе. И через три недели, если вы попадете немножко в кармические такие разборки, ну уж даже не знаю, кто вас там может защитить. Может быть надо после захода солнца просить кого-то из умерших предков, Помочь вам выставить какие-то защиты. Теперь про любовь. Будет ли любовь? Что тут по любви? Ну, скажу так. Первая неделя можно переписываться, кто еще не познакомился. Вторая неделя дает и свидания, и улучшения, и разговоры, и обсуждения. А третья неделя, э -э, она может дать какие-то отношения с человеком на рабочем месте, связанным как служебный роман. И вообще... Дорогие девушки, женщины, к вам человек может прийти, связанный даже вот как история с сантехником, связанная с какими-то ремонтными историями, муж, муж на час. Ну я шучу, но в каждой шутке есть доля правды. И риск, благородное дело, что же у нас тут. Первую неделю не рискуем, вторую неделю не рискуем с момента просмотра этого видео. Вторая неделя может дать опасность с огнем, с кипятками, с электричеством. А третья неделя, да, можно рисковать и даже в деньгах. И смотрите, совет мистики, совет нашей пушистой мистики говорит, что первую неделю не сердись, не аккумулируй в себе какие-то обиды. Даже если чувствуешь, смотрите, вот эта карта вообще сочетается с этой картой, да. То есть первую неделю... Сильно не расстраивайся, если путь усложнился, путь к цели. Вот, допустим, вы выстроили свой какой-то вот путь да, по, по пунктам, и вдруг внедряется туда ситуация, которую надо разрулить или помочь кому-то, ну или что-то. То есть вы как будто должны вроде отвлечься, но вы понимаете, что тут будут затрачены временные или, не знаю, денежные ресурсы, и вам сложно будет, сложнее прийти к пункту. Ничего страшного, не расстраивайтесь. И еще совет Мурленда такой, что не жди в ближайшие три недели такой суперпламенной любви. Подходи к варианту, кто не познакомился, подходи к, вариан... вот к вариантам своим, кого к тебе подводят. Более прагматично, более... Ну, с такой сумной выгодой, а что я чем я могу человеку помочь? А чем он может мне помочь? То есть любовь тут должна быть, если любовь, то она такая в перемешку. И вообще, относительно тех, кто давно в отношениях, больше двух-трех лет, ну, возможно, совет. Моей маленькой мистики говорит о том, что любовные такие немножечко пош... могут быть разборки какие-то немножко. Вот тут есть, то есть обрати внимание, что тебе любимый человек высказывает через полторы недели, какие претензии, может быть через претензии идут зашифрованные какие-то вот, как сказать, просьбы, пожелания, пожелания на ваши изменения в чем-то. И как всегда, дорогие мои, вот такой был необычный прогноз у нас с помощницей Мистикой. Я надеюсь, что она и дальше будет нам помогать добывать правильную информацию, что Вселенная нам говорит. Мы же все части Вселенной. И мы, и птицы, и животные, и букашки, и таракашки. Давайте жить дружно, давайте жить грамотно. Буду благодарна за лайки. И до встречи.